Друзья, всем привет! С вами вновь Алесия Лезнева. И в этом видео я хотела бы сделать обзор новой линейки собственной торговой марки Armel. Итак, совсем недавно компания Armel порадовала нас, любителей парфюмерии, качественной парфюмерии, новой линейкой ароматов. Как видите, это линеечка авторская, из первых, наверное, секунд да, данного видео видно насколько эта авторская коллекция, даже еще не дегустируя. По флакончикам, по цвету, по исполнению видно, что это эксклюзив, конечно же, друзья. Кому подойдет данная коллекция? Спешу вас обрадовать, что данная коллекция подойдет абсолютно всем любителям, ценителям парфюмерии, а особенно качественной парфюмерии, интересной парфюмерии. И даже мужчины могут обратить внимание на эту коллекцию, потому что в принципе эти ароматы они относятся к категориям унисекс. И лично мой супруг а для себя уже из этой линейки открыл два как минимум аромата. В коллекции представлено шесть ароматов. Это шесть ключей. Ключей, друзья, к вашим эмоциям. Отличаются ароматы по названиям, и, знаете, мне кажется, здесь не хватает буквально седьмого, чтобы каждый день вносить в свою жизнь новые эмоции. И самое, что интересное, я не смогла остановиться на каком-то одном аромате, потому что каждый аромат он интересен по-своему, потому что каждый аромат – это своя эмоция, а мы не ходим с вами, как роботы и нас действительно окружают все время разные эмоции. Так вот, с помощью вот этой коллекции вы сможете наполнить свою жизнь, жизнь окружающих различными эмоциями. А как же определить, да, какие эмоции, какой аромат несет? Я вам в этом видео не буду осознанно делать описание, разбор по нотам этих ароматов, потому что, в принципе, вы все это можете прочитать сами, если пройдете по ссылочке ниже под этим видео и попадете на страничку, где как раз таки представлены эти ароматы, То могу сказать, что Описание, и а, когда я продегустировала данный аромат, это было нечто ну, совсем другое, потому что эмоции, они меня, конечно, ну, действительно а, перехлынули меня, да, если так можно сказать. А если мы начнем читать названия, вы их сразу поймете какой аромат отвечает за какую эмоцию например один из самых нежных женственных ароматов который подойдет романтической натуре это аромат love если мы возьмем следующий пузыречек мы видим, что он уже отличается по цвету цвет крышечки заставляет задуматься нас о том, что это уже не такой скорее всего нежный аромат это аромат эмейс для меня, друзья, это вообще космический аромат, он для меня ни с чем не сравним, и здесь мне вообще не хочется вникать какие в нем ноты мне хочется его просто вдыхать и наверное по количеству содержимого видно что этот аромат пришелся нашей семье а, по вкусу и кстати вот я говорила да что мужчины могут обратить внимание на данную коллекцию и e мыс это один из тех ароматов который совершенно великолепно смотрится на мужчинах и e мыс это смелые яркие решения, которые войдут в вашу жизнь с этим ароматом. А если вам грустно, если у вас какие-то депрессионные состояния, возьмите аромат Sunshine. По этому цвету видно, что этот аромат привнесет ярких, солнечных эмоций в ваш день. Бывают дни, когда мы хотим быть романтичными, загадочными, уединиться. С теплым пледом, чашечка кофе, идеально будет, если это будет чашечка кофе Гоуа да, и аромат гармония Это именно та гармония, это то уединение, которое у нас бывает, выйдя на зеленую траву, вдыхая запах свежей скошенной травы. Но это не только трава, это действительно такой, знаете, полноценный, очень гармоничный аромат. Один из любимых ароматов на сегодняшний день. Еще один аромат, который подойдет для повседневной носки, для романтического, спокойного настроения, это аромат «Сиренити». Ну и завершить свою такую маленькую презентацию видеообзор ароматов я хотела бы вот этим ароматом. Здесь мы видим абсолютно красивый рубиновый цвет. Не знаю, у многих ассоциаций, наверное, с бокалом красного вина. Черная крышка говорит о том, что это яркий, смелый аромат. Ну, а название говорит само за себя, друзья. Я представляю вам аромат «Кураж». Этот аромат, который позволит вам забыть обо всем и действительно поймать свой кураж. В общем, как вы видите, абсолютно разные ароматы, абсолютно разные эмоции, и они могут с этой коллекцией быть у каждого из вас. Кому интересно продегустировать данные ароматы, пишите мне в личку, обязательно договоримся, как это сделать. Ну, а для тех, кто уже захотел посмотреть описание или уже заказать данные ароматы, ссылка в описании. Всем ярких, куражных, солнечных, гармоничных дней!